Непонятное, в общем происходит могу так сказать в общем какое-то испарение но не дым точно потому что запаха нету а может быть и дым какой-то непонятный в общем опять же говорю стоят везде автоматы можно взять водичку и вот так вот ну, я не знаю какие. А, 1880 год выглядело это место вот именно с реки. А, здесь не написано. А, в 950 году так это все выглядело. В 1954 году а, храм обновили. В общем, ну уже как бы хорошо, что сами тайцы предоставляют информацию. Китайцев я говорю, тьма Пруди. А, можно купить вот такие наборы но опять же, как мне объяснили это похоронные наборы и мы с вами сейчас будем подниматься так, тикет а, тикет тикет, тикет по-моему, у нас слева 1 тикет, ticket сейчас мы в общем, код получается стоит у нас 50 бат Потому, ну, и судя по фотографиям, вечером хорошо приходить. Да? Ну, в общем-тайцы, можете кто желает оставить какие-то чаевые или как там, пожертвования, оставляете и все. В общем, дают вот такой вот билетик. Картой. И мы с вами поднимаемся по лестнице, И в центр центр Бангкока. Ну, получается, что вы каких-то маленьких землях а, ну, идете. Ну, очень приятный тенечек, такой... Голден Моун. Таиланд, такой типа водопадика сделанного, искусственного. Мусор кидать только в корзине. корзин я еще не видел ни одной. Здесь вот сидит тип, ничего не слышу. Я оглох на одно ухо, я слеп на один глаз. А это вообще, говорит, я оглох на оба уха. А это на два глаза следует. Не могу говорить. Белот болит или смеется. В общем, довольно-таки уютно и миленько сделано, ребят, честно скажу. Мне нравится. Вон, можно в колокол ударить. Сейчас мы с вами тоже это все сделаем. Ох ты. Здесь также есть кофейня Golden Mount Coffee Можно зайти И спокойно Подгонять кофеек Цены вот, ребят, сразу покажу вам что у вас было То есть самая большая цена Это у нас 80 бат Ну и какие-то бутерброды 25 бат так что может смело кто не позавтракал приехать сюда и здесь позавтракать вот колокол который можно ударить вот так вот злого духа я отогнал от себя есть маленькие колокола и сейчас мы с вами пахнем то есть а раньше это все удержал один человек, скорее всего или два сейчас мы, леди, one момент, плиз во! Молодец! Вот. Сейчас, теперь я. В общем, убираем всю гадость от себя, весь негатив всех злых людей, которые окружают меня, а притягиваем только добрых положительных людей плохие люди да, куда-нибудь подальше в общем мы сейчас поднимаемся с вами на смотровую площадку откуда открывается И, кстати в этом месте очень много всяких храмов комплексов храмовых очень красивый вид. Ну, конечно, погода чуть-чуть испорчена в плане того, что небо затянуто. Но посмотрим, что будет дальше. Мальчишки там Маленький обзорчик а вот там далеке а, Монумент Свободы, по-моему, стоит, если не ошибаюсь Мы сейчас постараемся До него добраться То есть храмов куча всяких Это Бангкок Но погода, как видите нас особо не радует Здесь маленький обзор Покажу вам Бангкока вот Сверху это все выглядит вот это маленькая обзорная площадка. А, нет, еще есть выше. Пойдемте мы с вами выше сейчас поднимемся, потому что можно посмотреть вообще на все четыре стороны. Пойдемте, поднимемся. Битишки, вот смотрите, сейчас поднимался вот по этой лестнице на верховную смотровую площадку. Вот люди есть тупорылые, китайцы особенно. Три или четыре человека встретились. Знак запрещен, что вниз спускаться здесь нельзя. Один хер лезут навстречу, блядь, еще удивляются, что им проход загородили. Специально есть выход для этого. Нет, им надо пойти туда, где прохода нету. То есть им написано «ноу». No. Спускайтесь по другому выходу, в общем, здесь тоже у нас вот такой вот колокол, колокол, молоточек такой прям. В общем, будем от всякой нечисти избавляться теперь. А на эту площадку вообще заходить ни в коем случае нельзя, то есть стоит вот такой вот знак предупреждающий, Может, не нарушайте. Есть вот такие вот маленькие колокольчики. Когда ветер. В общем, очень интересно. В общем, вот такая вот обзорная площадка, ребятки. Mm -hmm. С этого комплекса храмового. Я говорю, если камера передает, сейчас наведу камеру, фокус, давай быстренько, фокус. Очень много храмов вот именно в центре Бангкока, разных храмов, в том числе и есть индуистские а мусульманских не видел, не встречал ребят ничего, говорить не буду, есть или нету. Вот рядом еще один храм, то есть буквально там через дорогу. Ну там вот речка у нас протекает, как я понимаю, вот за этими домами. А, там уже дома, и вот он храм еще какой-то на реконструкции. В общем, вот такой вот вид. Я думаю, кто посетит а, по моим следам, этот маршрут не пожалеет. Ну, единственное, что 7 потоп с вас сойдет, это я вам гарантирую. Так что, вот смотрите, сейчас будет бить. А давай, бей уже. Давай, давай, давай, давай. О. Бить ты не умеешь. Надо как дать, так дать. Да, вот она река у нас протекает. И мы сейчас с вами... Мы сейчас с вами будем выдвигаться. А куда мы будем выдвигаться? Я же что-то терял точку. Я терял точку. Ладно. Сейчас спустимся вниз, в тенечек, потому что здесь на солнышке уже начинается. Вот тайцы вот так вот любители. Для чего я не понимаю, позировать, выставлять себя, что я вот такой. Так, ну пойдемте вниз. Так ну что, девчонки, мальчишки, я так понимаю, что я уже вышел с другой стороны храма, потому что поднимался по одной лестнице, а сейчас спустился по другой. И вот здесь такой же Будда. Ну, какой-то другой уже. Золотой. Вид. И с вами сейчас идем дальше. Посмотрим кто-нибудь интересное. Ну, честно, я уже ногу натер. И скорее всего. Придется мне свой сегодняшний маршрут сократить Потому что некомфортно ходить с натертой ногой Так что ну, постараюсь, но не обещаю, блядь. В общем, пойдемте дальше так, Ну что, девчонки, мальчишки, нам опять погода не дает передвигаться Пошел дождик, я вышел с рамы, перекусил а суп куриный ну, бульон не светлый, а такой темный. И стоил это 50 бат. Довольно-таки вкусный суп. А таксисты тоже все шлема поставили от дождиков, чтобы не залить их. Все сидят, кто-то накрывает мотобайки свои рабочие. Ну, а мы сейчас будем сидеть ждать, когда дождик у нас закончится. И мы сейчас с вами еще, как дождик закончится, пойдем.